Привет, дорогие друзья, с вами Влад и игра For the Games. Да, и мы продолжаем играть на Майн Games И продолжать играть в Bill Battle. Да. Сразу. Да. Так что мы будем продолжать. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает их. А кто не кушает, взять там кофеек или чаек с печеньками. Или чипсами. Да. Так что? 3 человека. Надо это будет нечестно, потому что мы выиграем 100%, будем друг другу ставить Давай просто оценивать нормально, не, не легендарно друг было. Ну, если нормально, то я буду проигрывать все время Ну, хотя, в принципе, то не, ну если... Нет. Не, ну я понимаю, там, когда мы играли, там, Тобака. много человек Собака, выдвижной ящик, сова, Не, Сова, так чаша. ну нет, нормально Это чаша, чаша Ну, чаша только, ладно, чаша Ну, типа, Но собаку Но я строить не умею вообще кто-то хочет выйди. а нет чашу нормально, чашеч, ящик, чашка, чашка. так стол рисуем, ой, строим, че рисуем то? Э, чашку. Это ж не paint. Ладно. Пейнтин. Чашу рисовал. Так, так мы Это... о, так я говорил, а в чаше будет чай или кофе А да. языка а чтобы изменить скин используйте скин вот там есть подсказка чтобы изменить скин то можно нажать он изменится ну я уже фильму говорю типа ты водишь Э, скин и вводишь чей-то ник и у тебя ставится так. такой же типа этот Так стул. мы рисуем да, чашку? А я а я рисую не знаю что <laughs> чашку рисую короче <laughs> А зачем рисовать строить надо Так чё ты ну, строй. Так блин дешевьё А чем мне наполнить чашку? Водой Лавой можешь, молоком. А молоком-то тебе можно? А молоком не можно. Нельзя? А, да, там его пить только можно. А где он, Коричневый, коричневый. Вот так, сейчас человека. Я буду человека рисовать, а не в чашу. Ну, типа, что он сидит в тёпке. Это придётся да, да. себе долго рисовать. А, уже почти сейчас будет. Вот, вообще. Я его да. почти уже нарисовал. Ой, построил -ка. Можем завтра столько серий на снять. Да-да. На месяц вперед. А, так, где у нас? Блин, я вообще чашу не строю. Что за бред? Ну чашу я могу быстро построить, просто берешь стекло и строишь. Или какой-то глиный блок снега могу. Ну, да. Кварц, берешь кварц и строишь чашу. Блин, я хочу, чтобы он пил ее, ну в воздухе-то типа. Я Хочу красиво сделать типа же он держит ее руками там пьет вкусно ему такой чак кибиток пьешь такой вкусный вообще просто точно нет так страх чаша больше его чаша Чаша больше чем человек круто ладно вот такая чашка не знаю а потекло Текло <свят> за чашу. Так, где фигурка? Блин, а где? Вот тут нет это зелье. Блин, паника, паника, не успеваю. Тут можно вообще тропическая рыба в ведре? Чего? Странно. Все, чаша круто. Это суп. Ой. Да. Такое так, Чаша больше быть. чем человек, круто? А, блин. я не знаю, как чаша больше человека получилась, я не знаю. Но майкрафте всем отливать на это. Что чаша больше чем человек? Блин. Ну, время есть, время есть. Минута. Я не знаю, почему чаша больше чем человек, я не знаю. Значит, человека надо построить больше. Офигеть, чаша просто выше, чем... Чем бы чаша в воздухе висит, я не знаю. Ну, да. У меня стул огромный. Как я за минуту не успею... Блин, не знаю. Опять я не успеваю, опять я быстро всё строю всякую фигню. Сколько а осталось? Минута. 40 секунд. Блин, я да человека не успеваю достроить а Почему? Пять человека не дострою, по-моему Тридцать секунд А как я должен за тридцать человека нарисовать? Ой, а строить, блин Опять будет фигово я почувствую Я могу только его нарис на достроить А то что, руки там, голова, это уже, не знаю не успею, не, я не успею, нет, нет, я половину его нет Я не знаю, это квар... да будет кварцевый человек, не знаю На... Руках, типа, у него рука, у него Он без руки У него рук нету, в смысле? Он без руки человек Злая утка У моего... Ну ладно, ну хорошо У моего персонажа будет одна рука... левая он инвалид, и не знаю. У меня рука знаю. за чашку держится. У меня рука за чашку держится просто пальцами. Это борщ, по-моему, какой-то. Это борщ, серьезно. Ну хорошо, мило поставлю, окей. Ну это борщ. Это моя, Ну да. Вот поет. Он поет просто не знаю, как он держит пальцами, я не знаю. Не, ну нормально. Ставь эпические, ну реально, нормально Ну Но, тот же человек не надо, это чаша просто Ну чаша нормальная, а человек не очень Человек просто однорукий Ну я выиграл. Ну потому что, ну чаша нормальная, человек тупой Ведро какое-то вообще, человек У меня третье место Блин, я не успел скаминшот сделать, а, ладно, нормально Потом на записи Открывается По ходи краю ну, не знаю. Ну, хоть пиксели надо играть, что я скажу. Покупать надо. Луна, дракон, курс, сетка, стены. Луна! Ну, луна добавим. Какие еще как, Какой курс? Какой курс? Доллары курс или что? Я не понимаю. Курс рубля, я не понял. Какой курс? Курс гривны, курс рубля, я не понял. Что за... Да, так, луна. Ну, хорошо. Луна, какая луна? Из. И, и обсидиана, конечно. Луна, и обсидиана. Так, угодно, да ладно. А, на Луне там вездехота построить. Так, так, А зачем? А луна и солнце, да, тут уже? Так, ну где-то вот здесь надо построить. Вс, я буду здесь. Так. Нет, это не, она слишком маленькая. Не, ну я большую луну построю. Очень большую. Квадратная луна, почему бы и нет? В стиле Майнкрафта просто. В принципе... Не, ну я постараюсь как-то круглую построить, но в Майнкрафте такого, по-моему, заклада нет Тут круглую такую нельзя луну построить. Ну блин, я хочу большую луну построить. О, Уже минута как... прошла, алё Понимаешь? Да-да Понимаешь Так, так. Ну, она вроде бы нормальная Сейчас так Я луя... это плохая луна. Я не знаю, как я должен ее построить за три минуты. Я большую начал, начал строил. Это невозможно. Как я за три минуты луну построю? Значит, она будет маленькая у меня. Хотя у меня уже большая, не знаю. Блин. Значит, надо уже все Последнее. Это вообще плоская луна. Но что-то здоровая. <свист> тарелка какая-то. <свист> Чем Это не знала. А я еще флаг поставлю, типа, кто там был. Идти успею. Да, будет, круто. Значит, у меня будет тарелка. планете. Закрываю, да? uh -huh. А у меня что плоская. Это? У меня минута осталась. Одна. Где Смотрите, палки? Я... я еще корпус даже не делать. Где... Где палки, а вот палки? Как? <связать> <связать> я сейчас флаг поставлю, кто тут был. Я не знаю, что это такое вообще. Что это такое? Флаг как страны поставлю. Чего? что я построил что это такое полукруг не знаю полукруг у меня это не луна это фигня это инопланетная ой тарелка как я это вообще сделаю, блин? Как ты вообще что-то делаешь? Я бы сетку быстрее нарисовал. Блин, я не успею флаг поставить, блин. Все, плевать на эту фигню вообще? Плевать, я сказал. Офигенно. Вот. Нет, нет, нет. Я Сейчас не я флаг нарисовал, главное. Это не Луна, это не Луна, я тебе сразу говорю. Это вообще лук! Это, это Луна, да, по-вашему? Это она на Луне сидит, типа DreamWorks. Что это такое вообще? Он это по-вашему Луна? Говорит, да, хорошо. Это фигня. А, а, это блин, я перепутал. Это ты, да? Да, я еще флаг поставил свой. Ну, правильно стороны. Легендарку ставлю. А, сейчас посмотрите на мой ну это, это. Ну что я могу сделать? Я не знаю. О, А, это сейчас не моя. Ну это, блин, пиксельный. Ну хорошо, на пиксельный. Ну, пиксельный это легко. Ну, в смысле? Я тут полчаса строил вот эту, эту планету. Ну такой. Я не знаю. Сейчас смотрите, на мою микрофон. Чего? А я -а не знаю, что строит. Очень плохо. Я не знаю, что это. Это не Луна. Это зато я не понимаю, что это. <смех> <смех> что это такое? Ну почему ладно? Ну да, я говорил, я это не достроил просто. Ну, я ему хорошо поставил, или нет? Ну, я не знаю. Давай в напарниках полно. Ну, айси нет, айси не получится. Блу, давай. Так, а ну не Окей. <смех> не знаю. Там одна команда будет сегодня а Нет, как может? Нет, не Бред, там два Бредди Саян, в смысле? Там а? два Бредди, Бредди, Бредди, Бредди заходи. Да блин, у меня больше У меня тоже Три человека в Четыре А ты зашел? Сейчас я ещё зайду Я Пять Сколько там шоет? Пять Ну все. Так, что будем стреленько? Кукла, блок, солдат, подушки, стрелял. стрелка Солдат, давай солдат, я солдат Солдат да, стрелка. Какая стрелка? Солдат, солдат Стрелка будет лучше Нет, солдат Как мы солдатся теперь будем делать? Я знаю Я вообще знаю, как его делать Ну, солдат, который пришел, типа, боюет там на, на Донбассе, не знаю, ну как Берешь и строишь. Я знаю. Типа с автоматом, такой вот, Блин, как что -то. Так, вот так вот, вот, Так. Только строй нормальный, пожалуйста. А не какая-то не луна я не знаю, что это. Я думал, у тебя нормально будет, ты лучше, чем у меня. А у тебя получилось вообще плохо все. Ну, так, где... Где? Что вообще? Что? Ты это знаешь? А, да, делю. Типа лонг. Оу! О, он будет большой, высокий. Но он так высокий уже.. М -м -м -м, так. О, там полубул. А, полумоча. Полу а, нет. Жаль. Круто, визал, да, вообще. Ой, блин, что я делаю? По-моему, высокий слишком, не кажется? О, офигеть, он высокий, гигант, солдат, блядь. Ну будем вы гигант, выпускать. Ладно, ладно. Классно, я только ноги построил. Серьезно? А я уже нарисовал все. Ну если все, как? Ну не все, а площадь. Ну и я, в принципе, голова только осталась. И автоматы, вс, в принципе. Так, руки, руки я уже тут почти достроил. Камень. Какой камень? Ты что деливай этот? Камень. Круто. Блин, а как он будет держать автомат? Он должен держать, как-то стрелять у кого-то. Враговый. Ну наверное. Я... Да куда? Так куда пить? Так, как? <смот> Нормальная рука. Круто. А, у ну уже автомат Где рука, как они рука такая длинная что ли будет сейчас? Просто руками, длиннющая. Что ли? Какая-то какая башка неровная у него. В смысле, минута? А тут нельзя! Блин! Паутина стрелять, чего? Не знаю. Башка, башка у него. Военный. Ну, военный, правильно. Это солдат, я думаю. Думаю. Лысая башка, дай пирожка. Ага. Это у нас в школе такие приколы тоже. Так, надо срочно... Блин, какой камень? В смысле? Какой камень? В смысле, они дерется? Фух, я перепугал тоже. А у него, Блин, каска. Ну, каска у нее должна быть какая-то. Блин, что я делаю вообще? Что это такое вообще? Это каска? Нет, не каска это военный, я не знаю как это я построил я не знаю что это я не знаю что это такое, что это как, что это я не знаю, это военный это не военный Моя утка. а это Но, я, да. утки очень похожи на мое у нее такие же материалы как у меня я не знаю ну хорошо может быть ну не знаю он 3d, нет фигня он, он нет он, он такой. О, но ну у него не чуть-чуть. Ну я хорошо поставлю. Прикольно. Да, нормально. У меня 2D в 3D. 2D в d это как? Так, Это Солдат. Б... Это... Это... Это... Солдат. Солдат живот. Солдат. <свят> О, блин. Все такие задумывают. Все такие солдаты. Ну, по-моему, легендарный. Ну, легендарный, серьезно, легендарный, скажем, я не знаю. Ну, у него пистолет такой, типа вон, флаг, э, ну, державы нашей. Эпический. Ну все про. Ну, офигенно, по-моему. Ну, это моё. И прикольный. Эпический, наверное, или милый. Ну, у него нет автомата, ну, ты... автомата типа, надо. Типа, сказали же солдата нарисовать, я нарисовала солдата. Ну солдат тоже стреляет? Блэк Чена. Ее. Ну смотри, нормально, по-моему, нарисовал. Круто. Давай, еще одну и все. Давай. Так, заходим, ред, раз. Ред. Вс. Я тогда присоединился. Брэд. А, ты в грин. Там уже 5, 5 человек. Все, 5 человек зашло. Круто. Ну, по-моему, там почти повторяются есть некоторые. Вс, что у нас пальцы. Ключ, дело, бумага, курт. Ключ! Ключ. Ну ключ я в двери просто взял и все проголосовали на глаз на да один человек там не, не написано сколько человек так я знаю я знаю что я раньше нарисовал ой то есть строил я помню что я раньше строил так что я знаю так и я так и нет. Я другой, О, так. О, у тебя музыка еще играет? Да. У Меня нет. Надо будет мутук вообще вырубить, зачем? Это да прикольно что? Без музыки там скучно. Не знаю, мне надо. Надо было еще черный цвет взять. Так, а дверь дверная. Вот это вот здесь будет вот здесь. Так, железный. Ручка. А, вот ручка. А вот там где то открывать замок, наверное. Он ну, снизу, конечно, всегда. Это вот здесь где-то. Ключ. Золотой ключ, конечно, золотой. Ну, так. Золотой ключик. Что то ключ? Ну, нормальный ключ? про такое еще? Ща... Время в принципе еще есть? Да, даже много. А что за тема, кто-то написал? Серьезно, только напиши. Да плин, ключ. У меня время еще течет что такое такой ключ приятный да он уже спешу пропали просто... не то не то не то блин зачем же он дерево <смех> Нормальный ключик. Нормальный взял. Всё. Так, дверь не построил. Дверь. Так, ну, в принципе я уже построил. Можно еще человека построить, который открывает эту дверь. Но какая-то дверь непонятно. Туалетная, по-моему, похоже, всего. Я не успею, наверное, за две минуты человека построить. Постараюсь. Опа. Блэд не так. Блэд. Блэд, у меня какая-то дверь коловная. Блин. Блин, ты не понимаешь. Не, ладно, без человека. Пока есть время, еще. Нет, И человека не буду строить. Что? Блин, нет. Нет, я не буду. Нет, я только строю побычнее. Что происходит? Вот это вот здесь. Разницы почти нет. Так. так. О, что-то взорвалось, в смысле? Что происходит там? Вот что-то взорвается. Все. Ну, все, в принципе. по-моему, длинные ключи реально. Вот. вот теперь нормально. А теперь нормально. А теперь у меня тоже нормально. Я уже все сделала. Я тоже. Ну, не знаю. Конечно, можно было человека построить, но я так. За это время можно было да, больше построить. Я затупил плечом, просто низ. Низко построил его. А это ты? А, нет, нет. ну. Откро... Ну. Ну ну хорошо. Тут недостроено, конечно, но ну, ладно. А ты как голосуешь? Я, нормально, короче. О, блэкченл. Все, давай. Ликентарный. Ну помню, нормально. Дело открыл. Я. А я за это? А это такое, не знаю. Это типа, просто ты... ключ. Хорошо. Пусть. А я думала, вот Ой, гриф. А, у меня такое почти. Да, у меня такое. Как и у меня. Вот он вот, вот, вот. Потом <реш> да, я вот. Я вообще помню четверку. Мы... А все, давай прощаться. Надеюсь, вам понравилась э, серия. Э, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.